Добрый день, меня зовут Ирина Удилова и сегодня я хочу рассказать о нескольких историях своих клиентов. И о том, насколько важно действительно развивать отношения, развивать то, что вам дано родителями, Богом, да, вашим опытом старым. И одна клиентка, которая у меня была недавно, она очень легко разрывает отношения, она вступает, она очень интересная молодая, яркая девушка. И отношения, которые она строит, сильно строится очень легко, но побыв какое-то время в них, она очень быстро из них выходит, потому что не бывает идеальных партнеров, да, и она при таком продолжительном проживании совместно начинает видеть, это не так, это не так, это мне не нравится, это мне раздражает, и не может с этим справиться, и выходит из отношений. А другая история другой клиентки, когда она наоборот очень долго терпела. да, И такие были ситуации очень критические с мужем. Там были и избиения, и унижения, и ее, и детей. И она все время как сдерживала себя. Она все время хотела что-то сохранить, сделать что-то очень хорошее. И как очень долго действительно эти отношения растягивала, протягивала, терпела. Вот хочу сказать, что у каждого из нас есть очень глубинные, неосознанные модели отношений, как их правильно строить. И если вы такой человек, который импульсивно, реактивно и очень быстро, спонтанно готов порвать отношения, тогда вам важнее научиться брать паузу. И вот это будет для вас огромным ресурсом, это будет новым опытом, в котором вы очень сильно сможете улучшить отношения. Потому что если вы будете брать паузу, вы начнете видеть не только те минусы, которые ярко бросаются в глаза, но и прямо ярко увидите плюсы. То есть эта пауза вам для этого нужна. Если вы тот человек, который очень быстро э, и реактивно принимает решение продолжать отношения, какими бы они ни были, да, какие бы там. Э, не происходили события, какие бы там очень э, трансмирующие вас события не происходили, и все равно продолжать, и все равно как вот терпеть, то тогда вам важнее научиться принимать решения и заканчивать отношения, или ставить точку и задавать себе вопрос, что хочу. Вот Это состояние скорее тупика, когда вот вы приходите в состояние тупика и видите, что то, что вы делаете и то, что вы делали на протяжении многих лет, уже не приносит душевного комфорта, уже вас не устраивает. Это совершенно нормально. Значит, вы из чего-то выросли. В вот момент тупиковых таких, когда очень ну, некомфортно на душе, очень плохо, депрессия или постоянное раздражение, задайте вопрос – что вы не готовы отпустить, какая модель вами управляет, что сейчас происходит, как обычно, как всегда, и что можно сделать по-новому. Вот все наши новые шаги – это действительно новые ресурсы. И делайте это очень бережно к себе и очень бережно, конечно, к своему партнеру, к своим близким, особенно если в семье есть дети, безусловно. Да, это очень важно для них. И тем не менее, посмотрите, что в ваших отношениях уже отжило, и чему вы хотели бы научиться. Больше договариваться, больше отстраняться для того, чтобы взять паузу, или больше рисковать и принимать каких-то решений, или быть более искренним, более спонтанным. Вот всегда есть ресурс, который мы просто не видим. Вот ломимся в закрытую дверь, а рядом есть вот окно, да, или рядом есть другая дверь, которая очень легко открывается. Вот предлагаю подумать и предлагаю позаботиться о себе, выбрать что-то новое. Пробуйте, но пробуйте с уважением к себе и к своему партнеру. И желаю вам в этом удачи.